Всем привет, это форум Свободной России, я Алина Винтер, и сегодня у нас в гостях политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Да, добрый день. Надеюсь, что добрый, всем хорошее настроения. А, да, надеюсь, мы его не особо испортим нашей темой, а тема это mm -hmm. коронавирус, самая, наверное, популярная уже не один год тема, к сожалению или к счастью. И о чем хочется сначала поговорить. В ноябре власть разработала два законопроекта, таких антиковидных, которые вводят QR-коды в общественных местах, транспорте. Один законопроект откатили, сняли с рассмотрения, а второй приняли вчера в первом чтении. Как думаете, вот зачем эти меры? Это реальная борьба или это просто какая-то игра, видимость борьбы? Зачем все это власть делает? Это попытка погасить пожар. Сначала пытались это сделать чужими руками, потому что Путин, его администрация провалила полностью борьбу с пандемией, мы это видим. Россия в самом печальном положении из всех более менее стран развитых, европейских, по крайней мере, да. Если, допустим, в Болгарии проблемы есть, то они имеют две причины. Первое это традиционный национальный пофигизм, они очень похожи в этом смысле на нас. А второе это, в общем-то, некоторые такие механизмы. Ну, там полукоррупционные, очень многие болгарские семьи, потерявшие человека, они получают пособие от Европейского Союза за ковид. И поэтому часть приписок, она точно есть. Там, может быть, это не такой большой процент, но все-таки он есть. А если мы берем все остальные европейские страны, они гораздо в лучшем положении. А уж если мы берем развитые страны, там все Путин нам грозился пятую экономику мира. да вот. Если мы берем страны там первой десятки экономик мира, то там смертность в разы, а иногда в десятки раз ниже, чем в России. Это говорит о том, что борьба с ковидом полностью провалена. Что все вот эти э, э, доверия даже к тем вакцинам, которые есть, а э, я там полагаю, что все-таки спутника рабочей вакцины, может, она не лучшая, даже она точно не лучшая, но она все-таки рабочая, к ним подорвано доверие. Монополизм, которым, э, который власть там фанатично истово навязывает российскому гражданину, что прививайся либо спутником, либо не прививайся ничем, мы тебе такую возможность не дадим. Он отталкивает людей. И естественно, почему я бы там в Болгарию привел, который я сейчас вынужден находиться, в общем-то, жить, я привожу пример. Потому что это не богатая страна, она с уровнем ВВП, но она уже догнала Россию практически по уровню ВВП, но все-таки считается небогатой европейской страной. И... Здесь созданы все условия для вакцинации. Вот у меня приезжа, прилетала невестка о самолете сюда, в гости, а она поставила рекорд свой личный. 40 минут прошло от того момента, как шасси самолета коснулось, коснулись земли, и через 40 минут она уже привилась вот второй раз файтером. То есть о чем это говорит? О том, что тут никаких очередней, все везде организовано. Медицинские пункты открыты в торговых центрах, в каких-то там офисах, везде. Пожалуйста, любая вакцина. Можешь, по-моему, 5 или 6 вакцин здесь в Болгарии. Пожалуйста, не веришь Pfizer, прививайся в Не веришь Модернам? не веришь там AstraZeneca, прививайся Китайской. Не веришь этим всем, вот тебе бразильская. То есть 5-6 вакцин на твой выбор-то. Все. То есть сам пишешь какую ты хочешь, чтобы тебе вакцину ввели. И это сейчас в Волгарии, к Ксарьёра прошла такая волна вакцинации. Люди испугались все-таки вот этой смертности. Кинулись в эти пункты. На некоторое время даже были небольшие там 5-7-10 минут в очереди. Сейчас очереди схлынули. И, в общем-то вакцинация продолжается достаточно. Сейчас процент растет вакцинированных и снижается смертность. Поэтому вот надо понимать, что то, что сделали в России, это издевательство над народом. И когда QR-коды ввели в Европе, не только, наверное, в Европе, в Израиле, там, во многих других странах, население это восприняло спокойно, потому что все созданы условия для вакцинации. Да, дано право альтернативы, там предложено много вакцин. И если уж ты не вакцинировался, но ну, это как бы твои проблемы извини, парень, тогда вот там, сам решай свои проблемы. Хотя бесплатная медицина, тут же госпитализация, тут же как сказать лечение. Это они все делают, у них достаточно большое количество коек, я имею в виду, по Европе. Как бы так сказать. И поэтому смертность очень низкая. В большинстве европейских стран она близка к нулю сейчас, сопоставима с обычным гриппом, а может даже и ниже. Вот. Поэтому, собственно говоря, совершенно очевидно, что в России это все провалено. Доверие к отечественным вакцинам подорвано окончательно. Но как мы можем на, втором, на завершении второго года борьбы с пандемией слышать слова от господина Пескова, да? Песков заявляет, что, дескать, ребята, вот ВОЗ, ВОЗ он там не признает нашу вакцину, они там, потому что они считают, что мы не предоставили до сих пор документов из-за из разницы, из разницы в процедуре подачи этих документов. То есть Песков фактически своим этим глупым, глупейшим, Заявлениями, вреднейшим заявлением, подрывает окончательно доверие к отечественной вакцине. Оказывается, не русофобия на Западе, а неправильно поданные документы, несоблюдение процедур. И это Спусков заявляет в конце 2021 года. напоминает, что пандемия появилась в феврале или там, в январе, первый официальный случай 2020 года, а к середине года уже были созданы вакцины. И вакцинация началась там. По-моему, она там в июне, в июле началась уже во всем мире. То есть мы за полтора года ничего не сделали для того, чтобы свою вакцину правильно зарегистрировать в Всемирной организации здравоохранения. То, о чем это говорит? То есть до сих пор российская вакцина никем не признана, кроме третьих стран. Кроме третьих стран, которые сказали, ну ладно, хрен российская вакцина то ли подешевле, то ли там нам нужно как-то поддерживать отношения с Россией, давайте мы у них купим. И то мы знаем массу примеров, когда страны отказались от спутника потому, что были сорваны поставки, все нарушены графики, и сказали, ну ладно, раз Россия ничего не умеет, в том числе не делать, не поставлять, не выполнять свои контрактные обязательства, ряд серьезных крупных стран разорвали эти контракты с Россией и говорят: мы лучше заключим там с западными компаниями. И будем туда, в свои страны, поставлять западные вакцины. Даже, даже эти рынки мы втирали из-за бардака, из-за неумения работы, из-за деградации вообще всей этой системы нашей фармацевтической там, там, про, промышленности. Потому что там, гос, там люди, там чиновники, там го, свои люди, госкорпорации, там они купоны стригут. А купоны стричь это одна штука, а организовать правильную работу, выполнять контрактные обязательства, значит производство нормально организовать, другая, они их не умеют. Они умеют только стричь купоны. Но вот достригли, что Россия на первом месте по абсолютным цифрам по смертности. Мы знаем, что эти цифры занижены. Мы знаем, что цифры избыточной смертности дают нам совершенно иные цифры. Если там официально Минздрав заявляет о том, что у нас день умирает, там был рекорд по-моему, 1253, я сейчас не знаю, какие цифры, вот буквально там неделю назад, да? Но я не думаю, что они сильно сократились. То по избыточной смертности мы там имеем... 3000 смертей избыточных смертей э, в день больше, чем обычный год. О чем это говорит? О том, что явно занижена статистика. но ну, я просто по своим родным, близким товарищам знаю. Вот все, даже те привитые, которые заболели ковидом, они все практически заболели. Ну, спутник, наверное, дает, как бы так сказать, защиту от тяжелых случаев, но он не защищает от заражения. Поэтому мои все, кто привил спутника, все заболели. Все, слава богу, в такой не очень тяжелой форме, да? И вот они же никуда не ходили. Они нигде не заявляли. Они купили вот эти тесты ковидные. Он показал тест, что у них ковид, они отсиделись дома и ни в какую статистику не попали. А я говорю о человеках 40 моих родных, знакомых, близких. Ну, может быть, соврал, может быть, 30 человек, да? Которые переболели ковидом, не попадая ни в какую статистику. Вот о чем говорится. Потому что наша статистика, она лукавая. Она э, под, подогнана под э, хотелки э, Кремля, но не под реальную ситуацию. Поэтому, собственно говоря, я когда был маленький, вот я извиняюсь, так сказать, Алин, я когда был маленький, я никак не мог, ну, как маленький, ну, юноши, там, школьникам, да, я никак не мог понять. Вот страна, в которой творится бардак, жуткий, мы видим там эти по фильмам, даже 30-х годов, там, видим там эту бюрократию жуткую, мы видим там. Значит, бездарных чиновников. Мы, видим, да, мы знаем о репрессиях, мы знаем о том Бардаке, который творил в первые месяцы войны. Я никак не понимал, как так потом нам пишут, что страна так собралась. И она вот так прям... на самом деле, оказывается, творился тот же самый страшный бардак. Гнобили миллионами людей на фронте, потому что не умели воевать. И ради отчета, как говорится, готовы были сотни тысяч жизней положить. Тот же самый Бардак. Выиграли в Бардаке цену невероятных жертв. Вот так же примерно идет сейчас в путинском государстве, в котором бардак полный, Также примерно идет борьба с пандемией. То есть ценой огромных жертв России преодолеет, но это потому, что народ просто выживет, просто обретет иммунитет. Ну вот, наверное, мое такое сумбурное мнение о сложившейся ситуации в России вот, по, по поводу ковида. И он останется в России. Понятно, что он останется и в мире, но худшие результаты борьбы с ковидом показывает как раз Россия. Как раз путинский режим, который не способен... Я все время говорю, что они научились трем вещам. Воровать, номер один, тут они чемпионы мира. Врать, тут они абсолютные чемпионы мира. И гнобить свой народ. Тут они пока еще, к счастью, не чемпионы мира. Есть гораздо более кровавые, более жестокие режимы. Но по лжи, лицемерии, цинизму, они уже явно, так сказать, вошли в разряд стран изгоев, режимов изгоев, которые совершенно абсолютно цинично и жестоко преследуются любые проявления недовольства в своей стране. Вот э, власть пытается, как мы выяснили, как-то бороться с коронавирусом, да, какие-то меры, может быть, они глупые. Это попытка сейчас потушить пожар. Э, ну да, но вот один все-таки законопроект они с рассмотрения сняли. То есть, получается, они испугались людей, ведь действительно очень большое количество населения против э, QR-кодов. А вот мы здесь как раз и э, приходим к такому к подтверждению такого вывода, о котором многие сейчас говорят, политики. Вот э, несложно было, как оказывается, и показывает практика в ряде других стран, несложно было разгромить цивилизованный мирный политический протест, против которого, ну, танки еще не выехали, да, могли, а просто применили грубую силу, оружие э, э, травматическое, допустим, там, электрошокеры, щиты, дубинки, там, и так далее, организовали конвейер. В судах, в следствии э, рапорта писали милиционеры наши полицейские как под диктовку им, так сказать, э, как истину в последней инстанции. Несложно разгромить мирный протест, который сигнализирует о серьезной проблеме, о серьезной болезни общества, о серьезной болезни власти. А может быть даже о летальной болезни власти. Вот симптомы, да, не сразу человек умирает, сначала у него что-то там болит, потом больше болит, потом что-то там вспухает, потом оказывается, что это уже... Опухоль, которая дала метастазы. Вот. Поэтому э, вот несложно, как оказалось, разгромить мирный протест силовыми способами. А чего власть боится? Почему она вот сейчас так не поступает с противниками вакцинации? А это низовой народ. Это не протест сотен тысяч. Но политический протест, при всем там, уважении к нашему народу, он протест умных. Он протест гражданско-активных людей. Да? Он протест людей, думающих и понимающих. Куда, идет, куда ведет Россию власть, в какой, какой тупик. А вот масса-то не наши, при том, что у нас нет никакой традиции привычки к демократии, к свободе. Они, в общем-то, забиты, затюканы, затырканы за эти столетия. И они это плохо понимают. Ну, сейчас вот задай вопрос на улице в каком-нибудь среднестатистическом городе или там селе. А чем отличается правительство от парламента? Я, Алина, уверяю вас, что половину, а может быть, 70% не смогут объяснить это. Они не смогут объяснить. Да все они там одним миром мазаны. Все они там сидят во власти, что они там борются, что-то они грызутся. Вот. Даже простейшие вопросы, связанные с политикой, с политическими правами и свободами, большинству масс непонятны. Я просто привожу пример далекой нашей истории, уже далекой, 825 года, да, когда 14 декабря образованная часть дворянства решила побороться за демократию, построить страну хотя бы с Конституцией, с какими-то правами. Вот это восстание декабристов. Если ну, нас, как бы, сказать, нам история рассказывает, что в казармах солдаты ничего не понимали, что такое Конституция, почему нужно за нее выходить, для чего она вообще нужна. И когда им просто обманули, сказали, Конституция это жена вот, царевича, ее надо защищать. Все сказали, о, ну, за, за женщину, за бабу пойдем, конечно, да. Мы выйдем на, на площадь. И э, пошли защищать э, Конституцию, которая чья-то якобы жена была. Поэтому вот э, низовой народ, когда поднимается, власть это очень боится. Сейчас вот qr код вот это антиваксеров движение, это вот как раз проявление протеста глубинного народа, который достала вся эта власть, достала вся эта нищета, достали все эти ужасы жизни. И вот они начинают qr коды Вот их пытают, им швабры засовывают куда-то. А народ молчит. У них деньги отнимают, у них дети гибнут, и родственники умирают. Они молчат. А вот тут вот эмоции. Я всегда говорю, что наш народ выходит не на здравый смысл, а на эмоции. Это эмоции. А нас еще хотят тут пометить, а нам хотят тут чипы, как бы, так сказать, куда-то вставить. Вот. А мы нас хотят там всех вот так вот. Нет, вот мы вздыбимся. И вот на эту эмоцию по, про протест против QR-кодов могут выйти действительно сотни тысяч уже незабываемого народа. И выходят кое где И они не знают там, что есть закон о митингах, шешестных манифестациях, которые, так сказать, по сути дела уничтожены. Они не знают, что есть какие-то права, которые их отняли. Они это не понимают. Они просто выходят. И власть этого жутко боится. Вот, собственно говоря, объясняется почему они маневрируют с этими законами и QR-кодом. Путин хотел сделать так, что я типа хороший. Президент сказал, что да мы не будем эти QR-коды делать обязательными. Это вот по желанию, это вот как регионы решат. Вот типа я хороший, но если в регионах решат вот эти негодяи, губернаторы, которые с вами плохо так обращаются, ну это губернаторами претензии предъявлять. А губернаторы смехнули, что ситуация-то хреновая, что не сегодня-завтра вздыбится народ. Чего это мы будем подставляться? Путин хитрый там, сел в Кремле, спрятался в бункере, в домике, да? И я не я, и, так сказать, ответственность не моя. А мы тоже не будем. А зачем нам надо? И вот пошли маневры с этими законами. И сейчас вот видят федеральные власть что регион -то тормозят. Но они, конечно, говорят, да, Владимир Владимирович, мы сейчас все примем, да, конечно, мы уважаем так ваше мнение, мы все понимаем. Сами возвращаются и говорят, так, ребят, надо что-то делать, давайте там это. Дурака, включайте, тяните волыну. Никаких этих нам законов сейчас не нужно. Сейчас, не дай бог, чего у нас, и так проблем до да А тут мы сейчас еще и народ подымем против себя. Ну, давайте там имитируйте, имитацию бурной деятельности делайте, но не включайте эти жесткие механизмы с QR-кодами. Или давайте мы там напишем какое-то постановление, давайте там никто там не лютуйте, не свирепствуйте, ну, так там типа, что у нас вот это все есть. И пошло торможение на уровне регионов пошло торможение на уровне губернатора, потому что они тоже не дураки, понимая, чем это им грозит. И вот сейчас, если посмотрели, федеральный центр ни хрена, регионы не, понимают, не делают то, что мы их просим, не берут на себя ответственность, не подставляются. Ну давай, мы теперь тогда ладно примем какой-то федеральный закон. Вот, собственно говоря, отсюда вот эти все маневры. Будем принимать, не будем принимать, примем закон, не примем. Значит, тот Володин говорит: нет, мы против QR-кодов и тут же принимают первом чтении закон. Почему? А потому что Кампинок поступил с кремля руководящий. Вот и все. То есть можно сказать, что в этом случае Путин испугался и откатил назад, что это не какая-то игра, потому что, а по сути, что мы сейчас видим, Путин такой хороший, сказал, что мы не должны там нарушать права человека, он недавно опять выступал, говорил, вот ну вы что так делаете, форсируйте события со своими законопроектами, законопроект сняли. Я уже сама слышу разговоры от обывателей, что Путин, Молодец, он нас спас, вот эти вот все губернаторы, вот ужас, а Путин, он спасибо ему. Но мы же понимаем, что в целом Путин может рассчитывать на то, что местные власти или региональные сами возьмут и напринимают там, закон или какие-то нормативные акты о тех же QR-кодах, скажут, что ну, у нас есть полномочия, транспорт же мы регулируем, почему бы мы это не сделаем, а Путин потом скажет. Ну вот как вот, я же сам вот да, так да. выступал, но я же, я же не могу их заставить, я же да все-таки не авторитарный. Там, у нас регионы все самостоятельные, губернаторы, это вообще так сказать руководитель вашего так сказать, государства фактически, это не я. Ну понятно, но чего? Путин оказался между двух огней. С одной стороны, нужно подставляться и говорить, мы вводим QR-коды, потому что мы провалили э, нашу лучшую компанию в борьбе с пандемией. Мы же ее победили, победили раз в пять, по-моему, уже. Или 7, да, ну, больше там, многократно победили. А с другой стороны, количество смертей нарастает, пандемия идет, люди боятся, люди недовольны, люди видят провалы. И то есть у него получается и тут плохо, и тут плохо. Давай-ка мы поставим губернаторов. Губернаторы смекнули, говорит: не-не-не, Владимир Владимирович, извини, пожалуйста, так сказать. Ну, они так не говорят, конечно, но это думает Не, знаешь что, извини, пожалуйста. Ты у нас за все отвечаешь, вот мы, вот ты и отвечаешь. Мы будем тормозить это. Мы не будем подставляться. Мы не, не такие дураки, как ты нас, о нас думаешь. Вот. И поэтому Путин оказался, с одной стороны, надо как-то прекращать пандемию, как-то снижать волну смертности, как-то э, вот эти страшные наши больницы, которые там переполнены, и люди умирают, потому что у нас ни хрена нет никакой там нормальной э, терапии. Как вот в Германии, допустим, или там в Британии, уровень заражения примерно такой же, а смертей в 25 раз меньше. Как это такое? А в их вообще нет практически смертей. Все там заразились, перезаразились, переболели. Как они так это сделали? А у них нормальная медицина работает. У них не разворовывается ничего. У них не силовикам деньги дают, а врачам дают, ученым, которые работают. Средний медицинский персонал у них в шоколаде ну, по крайней мере, нормально себя чувствует. Они там, как наши эти нянечки уборщицы, медсестры, там с хлеба на квас перебиваются, да? Вот, поэтому он же не может так же, как в Израиле, как в Германии, как в Британии, как в Соединенных Штатах Америки себя вести. Не может. Потому что он создал гигантский силовой аппарат, чтобы его защищал от э, гнева народа. Поэтому, значит, что-то надо делать. А что делать-то? И тут плохо, и тут плохо. Пусть давай губернаторов поставим. Они смекнули. Нет, говорит, не, не, не, не получится. Вот они сейчас приходят. Давай, говорит, ладно, компромиссный вариант. Этот закон снимает, это проводи. Понял, Володин, давай вперед. Ну, собственно говоря, вот примерно такая игра идет с народом. Ну, а вот мы же видим, что вот эта игра дает там, у нас есть, извиняюсь за выражение, я говорю просто, чтобы было понятно. Вот есть большая категория лохов. Вот нехорошее слово, не люблю его. Но я не знаю, как еще объяснить вот состояние людей, которым можно ловить лапшу на уши, они будут с удовольствием это носить. И вот есть там лохи, которые говорят, ой, Путин нас спас. Опять спас. В очередной раз. Он их все спасает, спасает, они все хуже, хуже, хуже, хуже, умирает, умирает, погибает в авариях напивается какого-то там боярсника и так далее, а он их все спасает. Вот никто не спасает, а Путин спасает. Байден не спасает, Трамп не спасал, там, Меркель не спасала, Джонсон не спасает Британии. Только один Путин спасает. Правда, эти, кто, кого не спасают, живут в пять раз лучше или в 10 раз лучше. А у нас спасенные, вот, как говорится, как это, есть такая деревенская пословица, мне бабушка одна сказала, куда, говорит, в не лететь, в одно, все равно дерьмо клевать, да? Вот примерно вот так и живут многие наши люди. Куда они идти, все равно вот в нищете и в бесправии. Поэтому вот такая игра, она дает результаты. Говорит, Путин нас спас. ребята он и дальше вас спасет. Как раз до самой смерти вас будет, до, до, до самой скорой вашей смерти будет вас спасать. И чем дальше, тем эта смерть может оказаться ближе. Да, вы сказали, что люди выходят на эмоциях, но все-таки почему именно QR-коды настолько вызвали этот резонанс? То есть, да, вы правильно сказали, нищета без вопросов не вызывает таких возмущений, низкие пенсии, повышение пенсионного возраста. Огромное количество смертей, это нормально. Убитые дороги, здравоохранение. Знаю, что у меня многие знакомые живут в регионах и ходят в больницу там, со шприцами или ватками, потому что в больницах их не хватает. Это эмоции не вызывает. Еду, еду, еду носит своим родным близким. Еду носит, потому что там жрать нечего. Да, не знаю, да, и мне носили, это когда стране, я лежала в больнице. С колен, да? в которой осталось колен, нет ни простыней, ни еды, ни медикаментов, ни перевязочных. Ничего, ни черта нету. Потому что все разворовывается. Вот, и Старо -старо. это не вызывает эмоций, а QR-коды вызывает. А почему, в чем вот смысл? А я объясню, потому что это очень простой, понятный э, повод и э, вызывающий резкую эмоцию. Ну вот я сейчас приведу такой пример, как сказал бы, посторонний. Вот есть, допустим, я работаю с рядом каналов, YouTube-каналов. Вот есть у Марка Фейгана, у меня марк, Фейген, марк Фейген ведет свой канал. Знаете, у него какая э, топовая передача сейчас? Вот, э, у него выступает много умных людей, экспертов, говорят серьезные вещи. Они там хорошо, канал смотрится и так далее. А знаете, какая топовая передача последнего месяца у Марка Фегана? Ну, у меня что то, что-то связанное с политикой, коронавирусом. Не -е -е -е. Нет. а вот и нет. нет, а вот и нет, а вот и не угадали. Называется эта передача «Оккультные, про... как-то про оккультные вещи», которые там в Кремле и в верхушке политического. Про оккультные вещи, там про их, значит тяга к этим какой-то обрядам и каким-то там процедурам. Вот это вызвало самый большой уровень просмотров. Почему? А потому что писал еще Станислав Плем, что говорит, мы гораздо охотнее верим в то, что там расположение невероятно далеких, чудовищных, находящихся на чудовищных расстояниях от нас планет и звезд влияет на нашу судьбу больше, нежели там мерзавец-начальник Пьяница-сосед, там, дебашир и другие окружающие нас люди. Мы охотно, охотно всегда верим в какие-то символы, какую-то оккультность, какую-то там. Вот это QR-код, это на уровне вот этого вот такого протеста. Да? Вот мы ну, вчера как раз обсуждали, вот действительно там гнобили, надо его вешали, там э, э, пароли, били палками, а народ вышел при царе креститься двумя перстами или тремя? Вот его вчера, так сказать, избили палки, он там кровавый, кровавой, так сказать, лежит, там Харкет и прочее, у него семья с голодом, детей ели в голод. Факты зафиксированы, Дети, маленькие детей, чтобы выжить, все остальные ели детей. Вот он детей своих съест и не пойдет протестовать. А за то, что вот двумя перстами креститься, или тремя перстами, вот они вздыбились, пошли там староверы и прочее, прочее, прочее. Вот я все и говорю, что вот какие-то, темные вот эти вот неисследованные области сознания, оказывается, вызывает самые иногда сильные эмоции и протесты, нежели понимание того, что ты, в общем-то, по большому счету, червь, которого бросили на съедение там рыбам в э, воду. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как это объяснить. Это, к сожалению, видимо, отсутствие... Э, э, всяких привычек, всяких признаков э, понимания э, важности прав и свобод. Наш народ не понимает, что такое, как много значит для его жизни, для качества жизни, для процветания, для богатства, э, для уверенности в завтрашнем дне вот эти права и свободы. Готовы обвинять на что угодно. На колбасу, на э, мобильный телефон, на какую-нибудь там подержанную автомашину, на какую-то там драную ипотеку под бешеный процент, готовы обменять права и свободу на что угодно. Кто меняет свои права свободно на что угодно, не имеет ни прав, ни свобод, ни вот этого что угодно. Ничего не имеет. Вот, собственно говоря, к чему мы пришли. А теперь мы, конечно, будем протестовать против QR-кодов как основной причины, которая мешает людям жить. Вот им ничего не мешает. Ни, ни, ни, ни жуткая экология, ни жуткая преступность, ни страшная смертность от всяких болезней, ничего не мешает, ни там а вот мешает qr -коджик. Вот это необъяснимое, Алина. Не, необъяснимое. А вот завершая наш диалог, хочется задать такой теоретический, но все же важный вопрос. Вот условно приходит новая власть. Вот прекрасные люди. Они, и как им бороться вот с этим ужасом, который сделал Путин? Вот там топ-3-5 мер по борьбе с коронавирусом. Потому что мы же понимаем, что дальше хуже. И новая власть, если она придет. Вот что ей вообще делать? Ей надо, во-первых, быть честным с народом. Не надо убрать. Надо э, выработать одну линию. Первая ⁇ это выработать одну точную линию поведения после совета с учеными, академиками, микробиологами и тому подобное. И сказать, ребята, вот такая ситуация. Это первое. Второе ⁇ сказать, что мы можем сделать то-то, можем сделать то-то. Мы вам даем возможность вакцинироваться тем, чем вы захотите. Это наш долг. Государственный долг, долг перед народом. Третий вопрос. Мы вводим ограничения, разумные ограничения против тех, кто не понимает важности этого. Мы вынуждены это сделать. Мы это делаем честно, берем на себя ответственность, пусть это не популярная мера, но мы на нее идем, чтобы защитить ваши жизни, жизни ваших детей, ваших родных и близких. Честно разговаривать с народом, в первую очередь. И делать все последовательно, ничего не скрывая. И не превращать производство вакцин в чью-то кормушку должностных лиц, которые там наживаются на этом. Мы же знаем, что там Э, все эти там вакцины производятся компаниями, принадлежащими близкому кругу Владимира Путина и так далее. Правильно? Мы же знаем это. Народ знает уже. Он говорит, а, они там делают на нас бабки, а нам шмурдят. меня сейчас позвонил вчера, вернее, позвонил доктор технических наук. Не шучу. Доктор технических наук, умнейший мужик. Я всегда, если мне что непонятно, по физике, по химии, я ему звонил, если она пальцах объясняет, прекрасно объясняет. Я ему говорю, а вы это... А ему 72 года. Вы как там, привились? Он говорит, да чего я себе буду этот колоть? Это мне, говорит, доктор технических наук, которого я считаю, как бы так сказать, своим главным консультантом по вопросам там ядерной физики, квантовых явлений, там и каких-то там химических процессов. Я ему звоню, он мне тут же на пальце все объясняет. Он говорит, а зачем я буду шмурдяком? Я не знаю, какие последствия. Это мне, говорит, доктор наук который не верит власти, который не верит, потому что, э, вот потому что он не верит. Он, он, он не микробиолог, он доктор технических, физических, и преподавал там теплотехнику, еще что-то преподавал, вот, и то хи, курс физика химии там какой-то на грани вот этих двух наук. Поэтому совершенно очевидно, что надо разговаривать с народом честно, объяснять, говорить, брать на себя ответственность, да, даже не популярно, тогда люди будут понимать, что ты за государство, за народ, они карманы свои набиваешь. Вот когда народ это поймет, он поверит. И тогда можно уже будет... Люди, люди, на самом деле, в нашей стране, они неплохие. У нас достаточно мозгов. У нас достаточно многих людей. Правда, сейчас очень много уезжает. Они забиты. Вот у нас чего не хватает в нации в нашей? Это понимание важности прав и свобод. Вот Понимание важности свободы демократии. Понимание важности необходимости... Абсолютной, жестокой необходимости регулярной смены власти. Вот если бы мы это понимали, мы бы жили сейчас самой, одной из самых процветающих стран мира. Ну, богатство чудовищной страны. Ну, как при таком бардаке, при таком деградации власти, при, при, таком без, при такой бездарности, при, такой, э, в, в, при таком масштабе коррупции и хищений, страна еще жива. Да ни одна страна бы не выжила. Просто чудовищные природные богатства позволяют... Власти удерживаются, да еще набивать сундук золотом, золотовалютный валютный запас, Растут цены. Опять повезло, опять Путин, повезло, опять там на газ бешеные цены, там уже по 1200 кубов за 1200 долларов, там за тысячу кубов. Это никогда такой цены не было. Когда была 345, они все шоколаде были. 345 за 1000 кубов. А сейчас 4 раза почти больше, три раза. Поэтому пока народ вот с ним надо это разговаривать честно, объяснять. Тогда будут результаты. А так, так ничего не будет. Вот то, что они врут. Один там выходит на экран телевизор Первого канала и говорит, да, ребята, это, это, это, это, это грипп. Ну ладно, чего там? Это грипп. Ну вот вы с гриппом болеете. Ну да, кто-то там, да, ну ослабленный организм. Ну что, бывает, да. Кто-то выходит и говорит, что это фигня все. Кто-то да, говорит, нет, только спутник или ничего. Ну и как народ будет кому верить? Не будет никому верить. Вот примерно так должна действовать новая власть, когда она будет властью. А то, что после Путина придется разгребать Авгиевы конюшни, да, кто не знает Авгиевы конюшни, это были конюшни, где стояли там десятилетиями накаптаность дерьмо. И там Геракл единственный герой, который смог их расчистить. Повернул реку, и река смылась уже дерьмо и да, очистила эти конюшни. Вот после Путина останутся вот эти Авгивы-конюшни, загаженные до, до самого потолка. И, конечно, та власть, которая придет после Путина, я могу ей только искренне посочувствовать. Я готов буду, если буду жив, здоров, помочь советам, делом. Но я ей искренне сочувствую, потому что вот эти руины, которые останутся после Путина, вот, эти, вот это огромное количество дерьма, которое нужно будет там разгребать, разгребать, это тяжелейшая работа, неблагодарная работа. Но кому-то придется это делать. Ну, я думаю, мы все обсудили, полное, понятное. Надеюсь, люди не впадут в депрессию после нашего эфира. Да, оптимистичненько заканчиваем, да, правильные конюшки, да. можно растить, но, по крайней мере, Гераклу это удалось. Да, поэтому мы будем ждать своего Геракла. Спасибо вам за интервью и до новых встреч с вами и с нашими зрителями.